Да-дам! Друзья, наконец-то вышел Minecraft 1. .16. А под кодовым названием Адское обновление Или обновление Незер Мира И сегодня я в связи с этим Спешу специально для тебя, дорогой зритель Заперить видосик прохождение, Ультра новое прохождение, ребятки И выживание э, уже на версии Minecraft 1.16 Но перед началом видео малюсенькая просьбочка Поставь, пожалуйста, лайкос под данный видос Мне очень нужна важна твоя поддержка Взамен за твои лайки буду радовать тебя Все новыми крутыми видосами в мире игроков игровой индустрии. Ну а мы, ребятки, продолжаем. Так, ну что ж, у нас загружается наш мир и давайте посмотрим и вспомним, на чем же мы, собственно говоря, закончили. Ну а мы, собственно говоря, оказались опять-таки в нашем, в нашем главном доме, в нашем большом лагере, который я уже не нехило так обустроил. Здесь очень много нового и интересного. Кому, ребят, интересно посмотреть какой у меня лагерь, каких он больших размеров или не очень, пожалуйста, переходите в плейлист по Майнкрафт там у меня, ребятки, все серии по выживанию и по постройке моего вот этого а, лагеря Так, ну что ж, у нас дождливая погодка Я под каким-то непонятным эффектом, а точнее под зельем, под эффектом зелья огнестойкости От меня так и сочатся те самые частички Так, ну что ж, я как раз-таки после какой-то, видимо, боевочки Смотрю, снаряжен по максимуму со щитом, с зельками Да, эти зельки я хотел отнести к теперь уже... Теперь уже обновленному нашему порталу в Незер. Да, друзья, в ближайшее время мы туда обязательно сходим, но, наверное, даже мы сходим туда прямо сейчас. Так, я для этого специально зайду сейчас за зелькой на ночное зрение. Оно нам позволит посмотреть в большей степени на то, как у нас сейчас изменился наш Незер Амир. Так, ну что ж, мне понадобится зелье ночного зрения и зелье огнестойкости, как минимум. Так, зелье сил, наверное, я пока а, приберегу, пускай оно здесь у нас а, лежит. Так, ну что ж, я всякие, не, всякие суперские, конечно же, кирки и лопаты оставлю здесь в сундучке, чтобы мне ничего не потерять. Все знают, что в Незере слишком много, ва слишком много лавы, а лава очень опасна а, для нас. Так, ну что ж, ой-ой-ой-ой-ой-ой, откуда такие лошадки? Ничего себе, друзья, у меня, оказывается, и такие, что ли, тоже есть. Откуда они появились? Это откуда кстати такие лошади берутся? Вроде бы как когда молния бьет в лошадь в какую-нибудь появляется, вроде как такие лошадки. Или может быть я ошибаюсь. Или еще иногда бывает спавнятся на них какие-то всадники. А, точно, у меня в одной из серий было нападение всадников на этих лошадях. А, Всадников-то я поуничтожал, а лошадки сами остались. и какие прикольные. Вы ребятки одни кости, а. И кстати, на них можно еще и кататься. Их можно оседлать, но они, наверное, меня попытаются сейчас скинуть. Управлять ими нельзя, только лишь, мне кажется, при помощи а, седла. Да, необходимо седло на них установить, чтобы можно было покататься. Так, ну что ж, идем дальше. Так, вот он наш портал в Незармир. И сейчас мы, наверное, туда и отправимся. Да, как всегда, ребятки, у меня везде оповещающие таблички. Лучше взять зелья и броню, потому что в, в, в Незере будет достаточно а, неслабо и опасно. Так, ну что ж, посмотрим, какие мне зельки нужно взять. Так, зелье исцеления пускай будет одно, зелье регенерации можно в принципе тоже одно оставить зелье ночного зрения и зелье огнестойкости да, эффект на огнестойкость у меня закончился а кирку я оставлю здесь возьму обычную кирку да, так, ну и, конечно же, мой а, меч. Так, посмотрим, что у меня по броньке. Бронька вроде бы вся фуловая, замечательно. Это я, ребят, на тот случай, если мне вдруг придется а, воевать. Ва так, ну что ж, зельки у меня есть. Первая зелька, которую я сейчас выпью, это, наверное, зелье ночного зрения, чтобы очень хорошо видеть а, в темноте. Ну что ж, ребятки, а, не пуха не пера, как говорится, к черту погнали в Незер Мир. Это мое первое погружение. А, Незер Мир я обновил специально, да, чтобы там все было по-новому. И давайте посмотрим. Так, ну ну что ж, вот мы и в Незер мире. Ой-ой-ой-ой, тут сразу же нас приветствует а, большое количество свиней. Я, если честно, не, не знаю, как они называются. Но хотя я, по -моему, помню, что их называют хоглинами. Это свиньи а, местных а, жителей. А, мест, местные жители теперь, ребятки, как я помню, а, называются пигельными. О, а вот то самое золото. Блин, надо было щит другой взять. Щит-то у меня не очень хороший. Так, на меня сверху никто не пойдет. Давайте выпьем зелень ночного зрения. Оно мне поможет. Опачки, ничего себе, как раз-таки оно мне и было необходимо, Потому что с зелем ночного зрения у нас гораздо лучше все а, видно. Так, давайте посмотрим, ребятки. Новые блоки появились, которые, я так понимаю, можно собирать только с шелковым касанием. Так, это что у нас такое? Это у нас м -м, это у нас куски золота, я так понимаю. Да, при расковыривании вот этих вот кусков выпадает по одному нагету. Или, а нет, даже по нескольки, я так понимаю. Подождите, давайте посмотрим, поскольку. По одному, я думал, но не по одному, друзья, выпадает. Выпадает случайным образом по два. Так, вот тут, смотрите, вот с этой сколько выпадет а, жилы. 19, 5 штук выпало, то есть рандомным образом, да, когда мы разламываем вот эти вот блоки, выпадает по несколько частиц золота. Ну а с, а с этим золотом, что делать, ребят, мы все прекрасно знаем, его можно переплавлять, все что угодно с ним а, вытворять. Ну что, здорово, адские жители, а, вы агрессивные или же а, нет? А, на вас стоит нарываться или же нет? Ну, судя по тому, как они... Ой-ой-ой-ой, этот Боров явно агрессивен, он пытается а, меня нападеть на свои рога. Но я, наверное, сейчас дам ему бой. Так, иди отсюда, ты, свин. Почему остальные не агрятся, а ты один агришься? Смотрите, как он себя странно ведет. То есть остальные, главное, ведут себя нормально. И, например, вот этот тоже агрится почему-то. Ты что агришься? Он явно... Ой, они еще откидывают. Какие же они злые, а, эти свиньи. Свиньи какие-то злые, ребятки. Их, на самом деле, очень трудно убить. Они нас очень хорошо так подевают. Так, немножко отбежать надо, секундочку. Сейчас мы перегруппируемся, так... Где моя зелька? Так, надо бы сначала поесть, мне кажется. Кстати, да, очень почему-то агрессивные персонажи. Я не понимаю, почему они на меня нападают. Но вроде как такого быть а, не должно. И как, посмотрите, как много хп все-таки у этих свиней. Я сколько не долбил, а, я так и не убил одного свина большого. Но у него, видимо, очень много хп. Так, ну что ж, мы идем дальше исследовать, а, что у нас здесь Имеется пока, да, они каким-то случайным Образом на нас агрятся, то есть когда-то Они, когда они в настроении, они агрятся Когда они не в настроении, они не агрятся Или, может быть, наоборот, это работает Так, да, много чего добавили, смотрите Какие-то летающие частицы везде Деревья специальные Какие-то новые появились у нас, А как их можно добывать Эти деревья топориком, интересно, можно? Так, секундочку, как же, как же, как же Так, это у нас листва или что это? Или это камни? Ой-ой-ой-ой-ой, откуда? Это что это было сейчас? Я не понял Это был какой-то супер удар от пикации на Который меня просто разорвал У меня же было вроде столько много хп Но как-то меня ребятки убили Ой-ой-ой, вот это не очень хорошо Так, давай сейчас возродимся и попробуем все свои шмотки забрать И кто же это такой дерзкий резкий был, который меня убил? Давайте будем смотреть, секундочку Так, кто это такой был? Я так и не понял, он уже в моих штанах, походу говоря, ходит Да, смотрите, это вот этот тип меня убил А ну иди сюда, ой-ой-ой-ой-ой Кто-то на меня сразу же напал йо йо, -йо. И, ребят, если их атаковать, меня сразу же начинают атаковать все подряд, все, кому не лень Заряжаем арбалет и уходим куда-нибудь на отдаление Он идет со мной со своим мечом, но мы отходим и пытаемся его вырубить Так, мои штаны, куда они улетели, а? Куда же улетели мои штанишки? Ой-ой-ой-ой-ой, у них тоже есть, ребятки, арбалеты, офигеть просто Ничего себе, они тоже могут стрелять с арбалетов На, получай в глазик Так, я должен срочно забрать свои а, шмотки Вот там вот они остались я надеюсь, у меня получится пройти как-то незамеченным. Я надеюсь, на меня агриться сильно не будут. Ой-ой-ой, еще один идет. Он с арбалетом, походу. Ой, меня еще один зайдет. Так, секундочку, убегаем. Ой-ой-ой, ничего себе, как, ребятки, здесь жарко. Смотрите, что происходит. Нас просто-напросто начали расшатывать налево и направо. Но ну, ничего страшного, сейчас попробуем еще раз выдвинуться. Так, захватываем свои топовые шмотки и выдвигаемся, друзья, обратно. Опачки, охота началась, и опять-таки на меня. Так, попался нам эндерман. Ой-ой-ой, криперов, как здесь много всего, друзья. Надо бы как-то немножечко обособиться, чтобы меня не попадали. Меня все равно попадает. Мне нужен эндерман. Мне необходимо этого парня срочно зарамсить, но, похоже, сейчас зарамсят по-быстрому меня. Секундочку, ребятки, напряженка началась. У меня опять с мобами не лады, и о меня завалил скелет, который давно уже за мной охотится. Просто череда неудач. Давно, ребят, не заходил в Майнкрафт, а вот, ребятки, результат того если вы долго не заходите в Майнкрафт, вы просто безоружны, даже если вы в броне. Так, ну что ж, возрождаемся и идем обратно забирать свои шмотки. Мне необходимо также забрать, ребятки, шмотки из Незера, потому что меня там завалили и у меня там все осталось. Да, Незер Амир стал еще опаснее. Туда просто так соваться сейчас смысла особого нет. Так, забираем отсюда все. Скелет, смотрите, нас до сих пор палит. Он с каким-то супер луком. Я только не знаю, на что у него лук. Давайте его уничтожим, иначе он уничтожит нас. Лук он нам свой, естественно, не отдает. Так, давайте оденем на себя все то, что мы а, что у нас есть в инвентаре Чтобы хоть какая-то бронька у нас была Также у нас пускай будет щиток а, Все зельки мы забираем Так, тыквенные пироги И все, ребят, выдвигаемся Постараемся сейчас как-нибудь Из лука расстрелять Всех а, зомби-пиглинов Которые находятся у нас а, В нижнем а, мире Так, ну все, ребят, погнали а, Я, как говорится, заряженный готов Нацепил на себя какие-то лохмоти, ребятки И пошел дальше забирать а, свой а, лутецкий. Так, ну что ж, для начала нам необходимо на себя какие-нибудь зельки. Например, ночное зрение обязательно. Это чтобы мне лучше вас видеть, как говорится. Зелье регенерации можно, ребят, на первый момент. Оно нам пригодится. Давайте, давайте тоже это сейчас сделаем. Да, зельку регенерации выпиваем. И зелье огнестойкости сначала, это раз. И зельку регенерации. И все, ребятки, врываемся. Погнали. Так, на меня смотрю агрится. А, на меня вот этот типок, как говорится, надо его срочно вырубать. Давай, давай, родной, иди сюда. Отлично, забрал я у него все, практически, все свои шмотки. Ой-ой-ой, еще один. Так, тихо-тихо, отбиваем удар. Давай-давай, пробуй, стреляй. Пробуй, стреляй, не попадай. Ой, еще один, еще. Ой, как вас много-то, смотри, что творится, а? Смотрите, что творится, друзья, опачки, они друг друга стреляют, так, не зря я выпил зелье огнестойкости, мне это определенно помогает, пока что, пока что мне это помогает, но здесь, смотрите, их какая куча, если бы, ребятки, зелье огнестой... огнестойкости не выпил, мне бы было гораздо тяжелее, так, секундочку, здорово, пацаны, что здесь за туса такая, я не понимаю, почему все лупят меня, а ну идите отсюда, отдавайте мне мои шмотки, шмотки мои, быстро отдавай, отдавай, ты тоже отдавай, я просто какой-то неубиваемый, я тут в лаве сижу, понимаешь, и мне хоть бы что. Так, отлично, еще одного завалили. Ага, сверху, смотрите на меня, ведется охота. Ну что, стреляй. Че ж ты не стреляешь-то? А я могу стрелять. Ты не стреляешь, это твои проблемы. Так, ну все, ребят, вроде бы я немножко отобрал своих а, ресурсов, но я не знаю точно все ли я ресурсы отобрал или же нет. Так, регенерация пока что работает, но она у нас ненадолго вообще. Так, куда мы спустились? А, так, давайте подниматься, друзья. А, так, а есть у меня кирка? Черт, возьми, кирки-то у меня и нет. А, с помощью кирки только можно копать наверх. А если я по лаве поплыву наверх? Так, тоже же можно, по идее. Так, ну что ж, будем искать выход. Попробуем зайти с той стороны. Тогда вот те на, ребят, прибыли в ад. А ад вообще а к нам не добродушен. Он старается нас сразу же нагнуть. Так, это что такое? Ох ты, какие-то непонятные грибы. Я, ребят, такие грибы вижу первый раз. Вот это грибочки, ё-моё. Так, забираем. Ну что, пиглины, почему вы меня атакуете? Скажите мне, пожалуйста, зритель, ты тоже напиши мне, если ты в курсе, почему меня атакуют эти пиглины. Я, если честно, пока что не понимаю, почему они сразу же начали меня долбить. Я же вроде ничего такого не сделал, и мир я совершенно новый создал, в котором я никого до этого еще не трогал, то есть просто так никого не бил, случайным образом не задевал. Так, ну что ж, возвращаемся назад, мне нужно к порталу, а, вон он наш портал, а, мне нужно понимать, где находится наш портал. Так, я долго так буду гореть или нет? Что-то я горю-горю и горю, никак не остываю. Так, как бы подняться-то наверх? Так, есть у меня какой-нибудь блок нормальный? Что-то не пойму. Так, так, так, так, так. По, по, плакучая лоза. Новые, ребятки, блоки собираем. Так. Там, ну, О, нашел наконец-таки я нашел выход подне, Подъем наверх а, Смотрите, ребятки, факт, что а, Обычные м, зомби стали зомби-пигельными Точнее, пигельными жителями Так, секундочку, опять на меня ведется охота, я смотрю Опять на меня охота Вы что, ребят, все какие злые, а я не понимаю Что за дела такие? На, получай, давай, давай, стреляй Отлично, не попал Молодец, не попал и все, и молодец Давай еще раз У тебя моя бронька, похоже, за зачарована А ну иди сюда, ты, мелкий паразит Отдавай мне мои шмотки Отдавай а, мне мои шмотки У тебя тоже, похоже, мои шмотки Так, все, ребят, приходится выбивать все грубой а, силой Так, посмотрим Нет, у него, у него вроде бы на нем была кираса а, По-моему, по это была моя зачарованная кираса Если я ничего не путаю Ну, пойдемте, ребят, поднимемся наверх Мне очень важно собрать все свои а, ресурсы Опять меня откинули куда-то вниз Так, давайте обойдем да, надо тут, похоже, в аду сейчас мне как-то осваиваться заново. Ой-ой-ой-ой, все обстреляли просто-напросто. Надо осваиваться, надо все... Восстанавливать все, что было утрачено Так, огнестойкости еще У нас 4 минуты, замечательно Да, здесь без огнестойкости делать а, нечего Попробуем тогда с луком Ну что ж, воевать значит воевать м Я буду стараться все равно выбивать сейчас Эй, бычара, куда ты лезешь? Бычара, они кстати еще откидывают эти быки Они очень жесткие Наконец-то получилось уничтожить бычару Наконец-то, друзья Так, так, так ой там какой-то маленький... Маленькие пиглины тоже умеют таскаться с арбалетами? Вы серьезно? Офигеть, друзья. Эти маленькие тоже, смотрите, как они бодро ходят с арбалетами. И пытаются, так понимаю, по мне настрелять. Ох, и со щитами отдавайте мои шмотки. Вы что, вообще что ли опухли? Ха, ха ребятки. Смотри, что творят. А так, ладно. А где мои шмотки? Вроде бы все забрал. Тут недавно были мои шмотки. И неужели они все исчезли? Нет, ребят, я реально утратил свои вещи. Так, ты что делаешь тут? Мелкие ребят тоже, они не из робкого десятка Они тоже пытаются Как-то нас атаковать Здесь были мои шмотки, ребят, куда они делись? Видимо, слишком долго я ходил, и они просто-напросто исчезли. Да, бывает и такой минус в Майнкрафте, то что если долго вы не приходите за своими вещами, они тупо безвозвратно исчезают. Блин, как же печально. У меня там было столько всего. Как хорошо, что я не взял с собой топовые шмотки. Как хорошо, что я выкинул, выкинул кирку там у себя на базе. Иначе бы я ее лишился. Так, ты мой арбалет таскаешь. А ну отдавай мне мой арбалет, мелкий ты паразит. Я понимаю, что детей бить нехорошо, но вы отжали у меня Ой, пришел большой сразу же Вы смотрите, что происходит Сразу же пришел большой на подмогу лучник И давай настреливать тут себе На, держи так Арбалет мой отдал, отлично, ребятки а Наконец-то я отжал свой арбалет Ну что ж, вместо лука будем его использовать сейчас Да, у арбалета гораздо больше урон И мне он больше нравится из-за этого Так, ну что ж, вот они наши ворота Я предлагаю здесь немножечко произвести зачистку Ё-моё, я же только вас недавно убил Давай-давай по одному. Зачем ты бьешь этого своего свина большого? Надо бы тебя проучить как следует. Держи, получай. Отлично. Так, милюзга. Милюзгу пока не трогаю, пока она сама до меня не докопается. Если будет докапываться, придется ее тоже приструнить. Так, ну что, а мы собираем ребятки кожу. Мы собираем все, что было утрачено. Так, ты отдавай мой щит, мелкота. Вот какого хрена вы забрали мои вещи? Они, кстати, очень хорошо, смотрите. Ой-ой-ой, еще один большой. Нарвался на большого. Ну что ж, придется его тоже проучить. Похоже, он тоже в моих шмотах. Я же понимаю, что вы все в моих шмотках ходите. Вы не обнаглели ли? Просто-напросто взяли. Я к вам в гости пришел, а вы меня сразу же обули. Малой, отдавай щит! Малой, отдавай щит, говорю по-хорошему. Че я за тобой должен бегать, а? Вот приходится теперь собирать, ребят, свои шмотки. Какие не шустрые, а? Какие они шустрые. Да, все-таки попытался отобрать, вроде бы отжал у малого свой а, щит. Да, ребят, надо здесь э, сейчас осваиваться. Да, ад у нас а, преображенный, как раз то, что нужно. И мы сейчас будем стараться здесь осваиваться. Очень много, ребят, нового завезли у нас в аду. Теперь можно добывать золото. Оно есть не только в зомби, которые здесь шатаются. Кстати, зомбаков я что-то толком и не видел уже. А бегают только кругом вот эти вот пиглины. Новая раса. Где-то у них тут по-любому есть поселение, но я пока что, если честно, не видел Так, частично мне удалось отжать мои ресурсы, но не все целиком Поэтому мы возвращаемся обратно к себе Этот мелкий ходит с моим мясом И опять побежала Опять мне за ним бегать. бегать надо Так, отлично Отжимаем мясо Ты с чем? Ты тоже с моим мясом ходишь? Да что ж такое-то, ребят? Они все бегают своими моими ресурсами а ну отдавай, приходится из них из всех вы... Ой-ой-ой-ой-ой, какой жесткий то а! Смотрите, какой у него удар жесткий, а! Ничего себе! Он реально хардовый. Смотрите, какие удары у этих чуваков с золотыми мечами. Это было жестко, блин, у меня ночное зрение закончилось. Ночник потух, надо бы срочно включить. Это был наш первый поход, как видите, не совсем удачный. Мы потеряли некоторое количество своих а, припасов. Ну что ж, ничего страшного, придем в следующий раз и подготовим здесь какую-нибудь мини-базу. Только что был здесь пиглин. Вы видели это? Я только что здесь видел большого взрослого пиглина, но он куда-то пропал. Так, давайте как следует поедим. Итак, в общем, сходи в первый раз в ад так называемый Незер, у меня остались такие впечатления, что неподготовленным теперь туда точно нельзя ходить, ну потому что, ребят, вы сами видели, какое давление на нас оказывается. Со всех сторон вылезают эти пигрины, со всех сторон вылезают э, какие-то странные боровые, э, плюс еще бегают мелкие свиньи. В общем, ад полон свиней и нужно как следует подготовиться, чтобы туда идти. Эх, как хорошо все-таки у себя дома. Здорово, мои верные песики, здорово. Не знаешь с, с собой, что ли, у вас брать? на подмогу нет ребят песиков я трогать не буду пускай сидят базу охраняют на своем законном а, месте так ну что скататься что ли проверить мои а, мои значит конюшни давайте так и сделаем что-то давно там не был давайте проверим как там обстоят дела возможно получится оттуда забрать каких-нибудь а, ресурсов так переходим значит в метро тут у меня типа мини-станция метро и давайте уже прокатимся немножечко садимся в вагонеточку так но ну это так не работает надо же ее толкнуть давайте ребят толкнем в вагонеточку и погнали надо Прокатиться и посмотреть. Давно я не заходил в свои конюшни. Здорово, овца! Пока овца. Это овца здесь постоянно бегает. Черт возьми, это скелет, что ли? Это скелет с зачарованным луком. Так, оба. Иди отсюда, иди отсюда, говорю, мелкий паразит а. Посмотрите, что делают. А вообще обнаглели, а уже на моих территориях тут бесчинствуют. Смотрите, и пытаются меня нагнуть. Так, ну что ж, идем, идем, идем. Мы уже, ребят, на месте. А, давайте сходим в конюшни, посмотрим, как там у нас обстоят дела. Да, недавно я построил эти конюшни. Если, ребят, кому интересно, можете посмотреть в моих прошлых видосиках. Плейлист на мои видосики есть в описании под данным а, видео. Так, здесь у нас оранжевые овцы и, и голубенькие овцы. Я их а, потихонечку стригу. Пройдем дальше, посмотрим. Тут у меня кто такие. А, тут у меня, по-моему. 2-3 свинки, давайте их подкормим, чтобы у меня было гораздо больше свиней Ведь со свиней мы в основном и будем получать мясо. Надо было двоих подкормить, третьего я просто так, получается, свина подкормил Так, дальше идем, смотрим, кто у нас тут кто у нас в этом загоне? В этом загоне у меня коровки. Да, я здесь буду делать самый большой коровник. И здесь мы будем разводить коров. Давайте тоже коровок подкормим. Раз, два, третью кормить я не буду, потому что мы только лишь сейчас размножаем их. Если я покормлю третью, размножаться ей будет не с кем. Оно и логично. Так, ну а мы, ребята, выдвигаемся дальше. О, здорово! Ты как здесь оказался? Блин, постоянно нас преследуют везде монстры. Пытаются нас... Черт возьми, мне щит сломал. Пытаются Ребятки, нам навредить всеми силами. Еще один идет. Да, вас откуда только столько берется-то. А? Вы тут, как специально караулили, меня? Ждали. Да, реально, много очень зомбаков, кругом везде опасности нас подстерегает. Так, ну ничего страшного. так. Ну все, ребят, в принципе, своих, значит, я проверил. С этим мы закончили, пора бы выдвигаться. Надо бы, ребят, поспать, а то если я не буду спать, то прилетят злые черти, которые начнут меня кусать. Да, ночные охотники они называются. Если мы не спим, по-моему, двое или трое суток, то за нами будет дополнительная охота объявлена. Так, секундочку. Секундочку, где моя вагонеточка? Вот она моя вагонеточка. Ну что ж, поехали обратно. Здесь мы в принципе все. Стой, стой, вагонетка, стой. Ну как так, я разоборят, влегся! вагонетка уехала. Ну как так-то, друзья, придется сейчас пешком. Вот такие вот ребята иногда бывают по катушке. Вагонетка угнала меня, оставила, но она недалеко должна уехать. Ну нифига себе! Она, по-моему, и овцу с собой забрала. Да, да, да. Давай, вези ее уже до места. На место вези уже овцу. Да, она уже должна переехать куда-нибудь в другое место. Теперь стопе. Все, овца, будь здесь. Будь здесь, далеко не уходи. Так, ладненько, сбегал, что называется, пешком. Вместо езды на Метро. Чтобы нормально подготовиться для борьбы со всей, со всей нечистью, которая присутствует в Незере, давайте как следует сделаем нормальное оружие. Сейчас мы пойдем в нашу мастерскую, где у меня работает установка по производству опыта. Да, вот здесь она находится, у нас установочка по производству опыта. Сейчас мы немножечко прокачаемся, посмотрим, сколько же наша машина опыта добыла нам опыта. Почему-то, ребят не работают. Наверное, все-таки пофиксили этот баг. С тем, что когда мы перемещали резко поршни, поршнями блоки у нас а, производились блоки определенные. Так, давайте еще раз. Нет, лично я не вижу, чтобы сыпалась оттуда, оттуда куча бамбука. Вы, ребят, видите, лично я нет. Пофиксили, черт возьми, баги, друзья, пофиксили... И теперь реально они не работают. Я на самом деле, ребята, это приветствую, потому что я против всяких читерских штук в этой замечательной игрушечке. 8. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну это да, это работает, потому что у меня здесь заранее было накоплено достаточно нехилое количество этого опыта. И здесь он так и остался. Ну, пока мне на, это, на, на, на текущий момент хватит 60, да. Все это, ребят, работает. Пока что накопление опыта в этих печках работает. То есть мы можем также пережарить. Нам просто нужно доставлять сюда необходимые компоненты. Вот, ребят, у меня ферма одна имеется уже, которая производит бамбук. Но она полуавтоматическая. То есть здесь нужно в отличие вот от этой фермы. Это у нас автоматическая. Здесь полуавтоматическая. Но хотя она тоже автоматические Тут только нужно приходить и забирать вот этот самый бамбук. Тут его целая а, гора. Отсюда, в принципе, можно уже будет сделать вагонетку и провести ее а, туда. Так, обнаружил, что появился новый крафт. Это у нас, друзья, цепь. Давайте попробуем взять а, кусочки железа и сделаем сейчас а, цепь. Секундочку, где же она у нас? Секундочку, вот она у нас цепь. Мы попробуем сделать. Так, что эта цепь нам а, дает? Давайте посмотрим. Цепь. Так, помещаем ее. Цепь, кстати, можно разместить, я так понимаю, где угодно. Так, а если сюда ее подвесить? Да, друзья, можно подвесить цепь вот сюда. Кстати, смотрится с цепями достаточно атмосферненько. Ими можно, я так понимаю, украшать как-нибудь ваш интерьер. Так, интересно, что можно делать с этими багровыми грибами? С ними можно зельки какие-то варить или что? Так, бутылочки. Бутылочки надо отнести в алхимическую лабораторию. Мы из них сварим что-нибудь Полезное. Разойдись! Разойдись, мужики, разойдись! Че я плохого вам сделал? Заходим в нашу алхимическую лабораторию. Так, сюда еще можно одну бутылочку. Так, наверное, надо что-то нам сварить. Так, здесь что у нас такое? Здесь у нас бутылочка воды. Так, так, отлично. Так, здесь у нас что такое? Зелье ночного зрения. Вот эти, кстати, зельки всегда практически а, нужны. Какой нам, какую нам зельку сделать? Так, а бутылочки-то с водой надо сюда помещать. Они пустые. Черт возьми. Так, здесь еще бутылочка с водой. Да, пять штучек. Так, набираем пять штучек. Еще одна. И размещаем. Так, и сюда три штучки. Так, зелье варенье, друзья, у нас. Посмотрим. Так, с багровым грибом можно что-нибудь сварить? Раз, а он сюда даже не помещается Нет рецептов с багровым а, грибочком Значит, сварим какие-нибудь привычные нам а, зельки Так, масс магма Это вроде бы на силу Или на огнеустойкость огнеустойк, а, По-моему, так, сверкающий ломтик арбуза Так, а что мне нужно вообще? А, зелье ночного зрения И зелье огнестойкости Мне по большому счету нужно Давайте сварим зельку ночного зрения Да Опа, эндерман, стой, стой, стой, стой, стой, ты мне как раз-таки и нужен. Вы мне вообще всегда нужны, мне необходимо сейчас крафтить глаза, с помощью которых я и попаду потом в Эндермир. Так, давай повоюем, что ли? Ой-ой-ой, надо вот этого парня, кстати говоря, блин, секундочку, где мой меч? Вот таких парней надо срочно с добычей. Надо их с добычей убивать, у меня есть меч специальный, да, для этих дел. Он называется Клеймор. И вот этим самым Клеймором мы и добываем с Эндеров а, глаза. Да, тут будет шанс просто повыше, что мы с него что-то добудем. А ну иди сюда. Иди сюда, ты ценный персонаж. Раз, погнали. Жара пошла. Ой, не попал. Еще удар. Опа. Куда ты делся? Куда ты делся? Так нечестно. Честный бой должен быть. Под, подходи. С какой стороны он подойдет? Где он? ой ой ой, -ой он в нашей ферме. Иди сюда, сейчас наступит, наступит уже утро. Так, надо срочно этого парня выманивать. Он затесался на нашей ферме. Так-так-так, секундочку, сейчас я к тебе приду. Ой, как хорошо ты, ты стоишь. Иди сюда, родной. Все, техана, ну ты нарвался. Куда делся? Куда ж ты делся? Неужели он смылся? Так, нечестно, ребят, надо срочно этого парня добить. Где он? Где же он? Неужели на улице теперь? Давайте посмотрим, где он? Так, этот парень непонятно куда делся, надо его срочно, ребят, добить, как бы, во что бы то ни стало. Куда ты делся? Ребят, вы, вы поняли? Нет, я только начал охоту на Эндермена, а он куда-то смылся. Блин, это очень печально и очень обидно. Так, давайте попробуем, посмотрим внизу. Может быть, он сюда затесался, вниз? Так, нету никого. Здесь нет никого. Куда ты спрятался? Он со мной играет в прятки. Ребятки, игра... Эндермен играет с нами в прятки. Уже наступило утро, обычно утром все враждебные монстры начинают рассасываться. Тихо. Откуда скелет? Скелет мне не нужен. Так, ну куда эндер делся? Мне буквально осталось ему одну тычку нанести. И все. Куда же он подевался? А вот гад такой. А, вон он стоит. Иди сюда. Все, ребят, охота продолжается. Выбегаем, выбегаем, выбегаем. Вижу тебя, вижу. Надо срочно нанести ему еще один ударчик. Раз, готов, красавчик, готов, замечательно Как видите, мы с ним выбили аж целых два э, жемчуга эндер Блин, ребята, вы что, вы серьезно? Вы, вы даже днем не горите, офигеть просто Вот это, ребята, эволюция У зомбарей началась массовая эволюция Так, о, еще один, вот это, кстати, приоритетный персонаж Ты наш клиент, стой, не дергайся, стой внимательно Сейчас я тебя буду фотографировать Так, где он? Он бежит за нами, бежит за нами. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Подходи, ударя. Отлично. Опять смылся. Так, ну что ж, идем дальше. Все, ребятки, а, битва с эндерменом началась. Куда он только. Ой-ой-ой, вот он идет, идет, Ой, иди сюда. Так, еще один ударчик. Отлично, еще ударчик. Зомбаки подходят. Зомбаки. Отлично. Убиваем его. И уходим, ребятки. Уходим быстренько. Тут у нас два мутировавших зомбака, которые, блин, почему-то не горят на солнышке. Отлично, ребятки. Ночка, вы смотрите, 5 жемчугов эндера мы добыли. Замечательно. Таким образом, мы скоро сделаем, ребят, необходимое количество глазочков, с помощью которых мы откроем портал в Эндер Мир. Так, здесь я ничего не оставил? Вроде бы нет. Вроде бы ничего не оставил. Так, ну все, ребят, пришло время и с вами тоже разобраться. Что-то, смотрю, вы совсем оборзели уже. Так, подходите вдвоем, да, давайте я вас буду двух сразу, двоих. Вот так вот, раз, двоих одним ударом, да, раз, еще двоих одним ударом. Подходи, подходи, подходи, не сы, да, Отлично. Блин, как мало я им отнимаю. Смотрите, ребятки, буквально по полсердечка, что ли, получается. Это сколько же вам ударов-то нужно? Это даже под бафами вас просто так не убить. Вы смотрите, какие они жирные. Два жирных зомбаря. Они просто как терминаторы здесь. Что хотят, то и воротят. Че, терминаторы? Давайте потанцуем, что ли? тра та та та та та Раз. Блин, не попадает. Так, ребят, очень сложно с ними воевать, на самом деле. Вот, попал. Отлично. Неравный бой, ребятки. Двое на одного. Так нечестно, но я держусь пока что. Так, отлично. Еще удар так нет. Хопа, удар сбиваю, а бью. Так, отлично. Пошла дуэль, отлично, ребятки, расшатал я всех и остался цел и невредим Куча собачек, ребятки, у нас здесь Еще не придумал всем я имена, но, зритель, ты можешь поспособствовать Назови просто в комментариях свой вариант, как бы ты хотел назвать какую-нибудь из моих собачек И я специально для тебя ее так назову Ну, персика, я думаю, ты уже знаешь Персик, это мой верный конь, который постоянно меня переносит туда, куда мне необходимо В любую точку практически карты Пойдемте, ребятки, в нашу Зачаровальную и попробуем зачаровать сейчас наш нагрудник Какие же э, статы будут, я даже, ребят, не знаю Сейчас попробуем с вами определить Так, здесь должен был быть ящик В котором должно было быть немножечко лазурита А, вот у нас сделал. Две штуки всего осталось у нас Да что, вы шутите, что ли? Я не знаю Так, давайте попробуем а, Так и сколько нам лазурита для этого потребуется? Не хватает. Три штуки нужно, ребятки. Надо идти в шахты. Опачки, друзья. Опачки. Наконец-то нашел я тот самый а, лазурит. Пока что мы его соберем просто-напросто блоками. Лазуритовая руда. Да, у меня кирка на шелковое касание, как вы, наверное, уже заметили. А Разберем мы его уже у себя дома, когда удоставим доставим. Наверху киркой на удачу. И получим достаточно нехилое количество лазурита. Так, ну что ж, идем дальше. Вуаля, друзья. И еще одна жила лазурита. Сегодня определенно мне э, везет. Ведь лазурит у нас... ой ой ой ой, ой Смотрите, что такое? Алжила алмазов еще попалась. Вы смотрите, ребятки. Я только что сказал, что мне сегодня везет. И мне повезло еще больше. Это просто офигенно, друзья. На самом деле. У меня сейчас с алмазами как раз-таки напряг. Поэтому любая жила, которая мне попадется, будет очень даже... Э, кстати, я думаю, что здесь что-нибудь может быть еще есть. Нет? Я специально здесь немножко покопаюсь. Но алмазики-то я точно заберу... Мимо них я а, не пройду. Интересно, сколько же здесь нам алмазов попадется? Вижу уже три. Так, три я точно вижу. Так, четыре, пять алмазов. Пять блоков алмазов. А это значит, что мы с них соберем а, не меньше, наверное, десяти, если повезет. Да, три, четыре, пять. Отлично, ребятки. Просто невероятный поход в шахту. Мне он точно на сегодня запомнится. Что ж, зрители, ставь лайкосик за такую годноту. Ведь удача сегодня нам сопутствует вместе. Не только, братишки, скречу, но и тебе в том числе тут, ребятки, находится мой курятник. Курятник-то я вам показывал же, да? Вроде бы показывал и не раз. Правда, курочек здесь немного. Я специально не стараюсь много здесь держать, потому что начинаются небольшие а, лаги и просадки по FPS. Они и так тут на моей базе немножко просажены, как вы, наверное, успели уже заметить. Поэтому загон из курочек у меня постоянно старается пустует. Ведь я уже с них добыл до хренища просто. И перьев, и а, куриных тушек, и всего прочего. Так, ну что, ребят, приступим к добыче вот этих самых а, ресурсов, которые мы сегодня с вами нашли в шахтах. Давайте попробуем, разломаем сначала лазуритовую руду. Сколько у нас получится? Так. Сколько с одной? 8 штук. Нормально. 17. Отлично. 24. Так, 34. Ох, нифига себе, 10 штук. 60. Ни хрена себе! Вот это была удача. Да, тут, похоже, штук 30 сразу прибавилось. 64. 64. Да, много достаточно. Мы сегодня нашли этого самого Лазурита. И теперь, ребятки, будем молиться, да, чтобы сработала удача на алмазах. Это очень важно. Алмазики мне очень сильно нужны. Так, ну что ж, начнем, наверное, с головы. Сколько, сколько? Четыре алмаза! Есть, друзья! С этого очень круто, на самом деле. Удача сработала. Так, начнем по дальше вот с этой стороны. Раз. Так, сколько? Семь алмазов! Замечательно, ребятки! Уже с двух семь алмазов. Так, дальше, ребят, идем. Так, постараемся выбить. Сколько у нас здесь алмазов? Десять алмазов! Офигеть! Просто еще три добыли. Так, давайте идем дальше, ребятки. Так, так, так. Я смотрю, тут тоже не один. Тринадцать алмазов. Замечательно. И последний кусочек. С работы удача, ну, 17 алмазов с 5 штук мы добыли, офигеть просто, тут можно сделать даже целую алмазную броню, но в данном случае я пока что алмазики использую в основном для ремонта моих суперкирок и суперского какого-нибудь э, снаряжения, ну, пока что, в частности, это все э, в кирке уходит. Так-так, все распределили и идем а, зачаровывать а, броню Для начала давайте возьмем броню а Мне очень важно, чтобы наше зачарование встало как а, нужно А именно, чтобы у нас была и прочка, и максимальная степень защиты Ну, короче говоря, как нам повезет Сейчас точно, ребят, я не знаю Так, ну что ж, зал зачарования, добро пожаловать снова Так, вот сюда вот мы закладываем в эту бочечку лазурита по максимуму и Давайте попробуем все-таки зачаровать Да, у меня 60, смотрите, опыта Получится ли что-нибудь нам путевое сейчас выжить. Защита, вижу. 3 это очень хорошо. Но, но-но-но, мне еще нужна и прочка в купе защиты. Ну, давайте попробуем, чего Уровень чар 3, защита 3. Я не знаю, один ли только здесь чар будет или несколько. Давайте попробуем, ребятки. Так. Защита, прочность, шипы практически идеально, друзья. Сегодня просто какой-то невероятный день. Сегодня просто мне в Майнкрафте невероятнейшим образом везет. Смотрите, какая же какая железная курточка офигенная получилась. Защита, прочка. И плюс еще шипы, два, 57 у нас осталось. Короче, зачаровывать и зачаровывать еще можно до да, хрена? А, ну что ж, давайте попробуем еще что-нибудь зачаровать. Да, я вообще-то зарекся, что сделаю себе нормальную броньку. Может быть, даже какую-нибудь а, шапку сделаю все нормально. Давайте, в общем, весь железный сет попробуем сейчас зачаровать. Сегодня у нас такая вот а, фишечка присутствует. Так, давайте сделаем сейчас а, касочку. Где у нас? Не касочку, а шлем нормальный, чтобы все было фуловое. Так, делаем железный шлем. Делаем железные ботиночки. И делаем... Так, что еще нам нужно? Железные штаны. Так, так, так. Так, так, так, так, все у нас фуловое будет, чтобы все было у нас по максимуму целое. Так, давайте попробуем. Давайте, ребят, попробуем. Пока у нас слишком много опыта, мы сейчас все это дело а, определим в зачарование. Так, ставим сюда лазурит и давайте попробуем зачаровать железный наш шлемак. Посмотрим. Тоже защита 3. Давайте смотрим, что получится. Тогда Просто-напросто защита а, 3. Ну, ничего, тоже подойдет. Так, смотрим, ребятки, на железные поножи. Защита 4. Ни хрена себе, пробуем. Защита 4 прочность, Офигенные. Друзья, штаны у нас получились. Тоже их одеваем. Да, у нас сейчас защита, мне кажется, будет полный порядок. Потому что нагрудники защита 3. На штанах 4. И осталось, ребятки, нам сделать наши ботиночки. Давайте попробуем. Ботиночки. Тоже защита 3 у них. Ну интересно, какие еще будут у них чары? Тоже просто защита а, 3. самая бессмертная это железный шлем и ботинки. Но если мы оденем сейчас полностью все это дело, да, у нас по идее должна быть просто офигеть какая суперская защита, потому что защита есть на каждом из предмета По идее, мы должны получать вообще Столько мало урона, что Просто капец, нас вообще не должны По идее, сейчас пробивать Ну, лучше всего, конечно же, это было бы Это бы работало с алмазным сетом, но пока что Я не могу себе такой мажорский Ход позволить, поэтому пробую только Лишь а, вот такие вот Пока что пробую железки, зачаровываю я Ну и, ребятки, как видите, железки тоже у нас Получились ничего Себе, так, ну что, оставляем здесь Тогда лазурит, давайте попробуем, может, какую-нибудь книжечку Зачаруем, так, где у нас книжечки Штучки 3 может зачаруем, сейчас посмотрим, что у нас получится Так, секундочку, кладем сюда книжечку, одну, лазурита И смотрим, отдача не очень-то А как интересно поменять вот чары, я не знаю, они вроде как запоминаются Смотрите, опять кладем книжечку, например, другую, раз И у нас тоже здесь отдача 2 То есть пока мы это м -м, зачарование не используем, у нас как бы другого здесь по сути и почему-то и нет Вот тут и сила, кстати, 2 на втором уровне, здесь есть острота 1 ну, тут уровень чар мощнее. Давайте попробуем тогда отдачу 2 сделаем. Верность, сила и отдача 2. Блин, а что за зачарование на верность-то? Я что-то не пойму. По-моему, такого раньше я не видел, друзья. Пожалуйста, поясните в комментариях, что за зачарование на верность такое. Братишка, Скретч видит такое зачарование первый а, раз. Я не знаю даже, к чему это применить. Что за верность-то такая. Так, ну что ж, берем вторую книжечку. Пробуем, что у нас из этого получится. Так, острота... 3. Ну, давайте посмотрим так. Острота 3, так оно и есть. Давайте берем следующую. И здесь у нас подводник, черт возьми, и отдача. Но подводник-то еще куда ни шло, а вот отдача, я не знаю, как это можно вообще... Компоновать подводника мы можем на какой-нибудь шлем, к примеру, накинуть Например, на наш, который сейчас на нас Но, думаю, это пока что а, ни к чему Так, ну что ж тогда, острота Острота очень много, как видите, у нас здесь всяческих а, книжечек уже Вот это вот я не пойму, что за книжка такая получилась Так, есть книжки интересные, есть книжки не очень Сила, острота, пронзающая стрела Добыча, огнеупорность То есть очень много, ребят, у нас всяких книжечек И отдача, и подводник Так, ладно, пока складируем здесь, а сами пойдем а дальше Так, что-то у меня дверь открытая Не дай бог еще какой-нибудь монстр сзади зайдет Так, там что-то, смотрю, много кого Давайте быстренько забежим сюда Пока нас никто не успел настичь Смотрите, ребятки, паук а на нем скелет катается Да, у меня уже такие здесь комбинированные монстры Смотрю, спавнятся Так, ну что ж, здесь мы, наверное, оставим наш редстоун Который мы добыли А также одну бутылочку вот этого пустого зелья Так что здесь у нас сварилось Зелье огнестойкости Наверное, сюда также мы добавим немножечко силы Пускай будет не 3 минуты, а минут такие 8 Ну и, в принципе, все, друзья Зачарование мы на текущую серию заканчиваем Так, выбегаем к себе обратно. Да, ну и на, на этом наверное будем заканчивать сегодняшнюю серию. Достаточно большая она получилась по времени. Да-да-да. И естественно продолжение будет в моих следующих а, сериях, а ребятки буду я продолжать играть в Майнкрафт часто или же нет, зависит целиком и полностью от тебя мой дорогой зритель, а, давай наберем на эту серию хотя бы 500 просмотров и 50 лайков и братишка скрэч будет гораздо чаще а, про, а, снимать прохождение и выживание в Майнкрафте с самыми новыми а, версиями ну что ж друзья, играйте только в самые крутые топовые игры всем приятного геймплея, еще обязательно увидимся, ну а если ты досмотрел до конца и написал в комментариях правильное предложение и слов что я